Всем привет, с вами Сера-Баба Виктор. Сейчас я расскажу и покажу, как настроить WordPress. Мы сделаем все необходимые настройки для того, чтобы можно было в нем начинать работать. Те, кому это будет интересно, вместе со мной могут пройти все по шагам. Я буду говорить и показывать, вы будете все повторять. Если не успеваете за мной, то нажимаете паузу, делаете то, что я показал и только потом движемся дальше. Итак, внимательно слушаем, точно копируем действия, получаем настроенный WordPress для того, чтобы мы дальше с ним могли работать. Начнем. Для того, чтобы настроить WordPress, он уже должен быть установлен на вашем хостинге. В нашем случае мы применяем тот адрес, который мы дали вам на тренинге, и вы заходите по нему с регистрационными данными которые должны быть у вас на вашем e-mail ящике электронном ящике есть вводим пользователя с которым вы зарегистрированы вводим соответствующий вашему пользователю пароль и нажимаем кнопку войти все Меню, связанные с настройками, находятся в WordPress с левой стороны. Соответственно, настройки все основные находятся в пункте меню Параметры. Нажимаем Параметры Общие. Попадаем на специальную страницу, где нам необходимо заполнить блог Мастер Биз. Вы пишете здесь заголовок своего блога. В кратком описании вы пишете название того, ж, кратко описываете название вашего блога. Ну, пусть, допустим, это будет это блог Сиропары Виктора. Здесь вы вносите свой жмей или другой ящик, который будет использоваться у вас для восстановления подтверждения ваших параллелей а также сообщений, которые приходят вам на блог больше вы ничего на этом, в этом поле не настраиваете можете еще переключить, если вы знаете в какой зоне находитесь относительно основной зоны УТС, ну вот мы находимся в Киеве и это плюс 2 получается Итак, плюс 2 сохраняем изменения. Вот здесь мы, видите, можно проверить, точно ли совпадает наше время с часами на нашем компьютере. У меня это совпало. Вот второй пункт, который необходимо будет нам настроить. Мы переходим в пункт написания. В написании мы Должны будем включить протокол публикации XML-RPS. Это вот здесь вот галочка наша. Она нужна нам будет для того, чтобы мы смогли на блог размещать свои статьи из специальных программ или используя специальные скрипты, примочки всякие, не заходя на, в админку своего блога. Опять же сохраняем изменения. И переходим в чтение. В чтении сейчас мы ничего не будем менять. Почему? Это я расскажу на соответствующем занятии. Пока мы оставляем все в том виде, в каком оно сейчас есть. Идем дальше. Переходим в раздел обсуждения. В обсуждениях мы должны будем установить, чтобы... Определенные ограничения для того, чтобы наши пользователи не оставляли или не спамили нас через комментарии. Для этого мы ставим, что автор комментария должен устанавливать имя. Дальше пользователь должен быть зарегистрирован и автоматизирован для комментария. И Администратор должен проверить комментарии. В принципе, вы можете отказаться от того, чтобы пользователи были зарегистрированы, чтобы любые посетители вашего сайта могли оставлять комментарии, где вы им разрешите. Вот. Еще один момент. Вы можете потом заставлять, запрещать в своих комментариях употреблять определенные слова. То есть, все эти слова вы можете перечислить в данной рубрике. И, соответственно, как вы видите, каждое слово или IP должно быть написано с новой строки. Если это слово встретится в вашем комментарии, комментарий автоматически будет остановлен и поставлен на модерирование, чтобы вы проверили. Вы можете здесь написать, соответственно, там какие-то ссылки, если вы хотели бы, чтобы не были употреблены в комментариях и как-то ограничить таким образом доступ комментар... ну, пользователей, чтобы они не могли все подряд вам писать. Еще есть один очень интересный список. Это так называемые стоп-слова. То есть, если вы все слова, все комментарии, в которых будут содержаться эти слова или IP-адреса, они будут автоматически помечены как спам. То есть они даже не будут предлагаться на модерирование. Например, вы не хотите, чтобы употреблялась ненормативная лексика. Или вы не хотите, чтобы кто-то рекламировал свои сайты через комментарии. Написав здесь эти слова одно за одним, вы можете полностью вычеркнуть такого рода комментарии со своего сайта. Вот. Здесь еще один и если ниже посмотреть на страницу, то еще один пункт существует это как будут выглядеть э, рисуночки и аватары тех людей, которые комментируют. Есть специальный сервис Gravatar, он позволяет добавлять э, картинки, которые будут видны на всех комментариях, которые поддерживаются всеми WordPress во всем мире. Мы его будем отдельно рассматривать на отдельном занятии. Но для тех пользователей, которые не зарегистрированы в этом сервисе, вы можете установить вид отображения, который отображает. Здесь существует по умолчанию несколько таких вариантов. Например, там вы можете выбрать любой из них. Ну, я оставляю «Человек-загадка». Нажимаем «Сохранить изменения». И переходим в настройки медиафайлы. В медиафайлах обычно ставятся настройки всех видов картинок, которые по умолчанию вы будете у себя использовать. Я не меняю сейчас картинки. Меня то, те размеры, которые стоят сейчас по умолчанию, вполне удовлетворяют. В зависимости от дизайна, стилей и видов, эти картинки для разных блогов могут не подходить. Такие размеры по умолчанию. Также вы можете сразу же запретить или разрешить все картинки, которые будут добавляться, чтобы создавалась миниатюра по определенным размерам для чего-нибудь, для, для использования внутри сайтов или для того, чтобы картинку эту кому-то передавать на э, рассмотрение. То есть это э, в различных нуждах. Вы можете указать, обрезать ее или не, нет такой необходимости. Я, как уже сказал, ничего не меняю, поэтому оставляем все как есть переходим в настройки приватность эти настройки показывают будут или не будут поисковые системы видеть ваши страницы когда они найдут ваш сайт вот мы соответственно пишем сайт который должен видеть который должен быть, быть виден из сети и понятно, что необходимо поставить, что разрешить поисковым системам индексировать сайт. Однако бывают блоги, которые вы не хотите, чтобы индексны, индексировали их системы, чтобы не было видно из сети ваш блог, тогда вы можете переключить, чтобы поисковые системы не индексировали ваш сайт. Если у вас по умолчанию стоит разрешить поисковым системам индексировать сайт, значит выходите. Если не стоит, переключаем, сохраняем изменения. Режим. Переходим в настройки постоянные ссылки. Настройки постоянные ссылки показывают, по каким ссылкам вы будете обращаться к записям и страницам, находящимся на вашем сайте. В данный момент, например, у меня включено, что будут ссылки идти по принципу год размещения какого-то моей новости, потом месяц размещения новости, день размещения новости, ну и соответствующее название. Меня вполне устраивает. Можно установить как и без вообще каких-то таких прямых ссылок. Но поисковые системы очень любят э, понятные, э, читаемые, удобно читаемые, понятные названия. Поэтому рекомендую применить одну из схем, где применяется SMP Post. Кроме того, видите, внизу существует специальная строка на которые можно вообще отдельно настроить любой внешний вид, который только пожелаете. Вот. Для наших основных настроек это не столь существенно. Того, что у нас есть, нам вполне хватит. Префикс для рубрики, префикс для меток нам тоже пока не обязателен. Позже, когда мы дойдем до этого момента, я вам объясню. Сохранять изменения. Дальше в настройках по умолчанию больше ничего нет. Поэтому уже с этими данными мы можем начинать работать. Всем спасибо. До следующих встреч.